Приветствую всех подписчиков, гостемого канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре Геймли. В этом видео я буду делать четвертый вывод. Друзья, игра шикарнейшая. Главное, что платит абсолютно без вложений. И нам дают при регистрации 100 тысяч монет. На эти монеты мы покупаем вот этих вот персонажей или как они наемники у меня на балансе 2 миллиона монет было 3 миллиона я прикупила за 1 миллион где этот миллион мой вот он вот за 1 миллион я прикупила еще наемника такого вот и в день он мне приносит 07 процентов наемников четыре наемника у меня. Можно раскручивать с бонусных денег. Также можно с серфинга как бы вот. набирать, покупать вот этих персонажей, наемников. Вот. Ну и Раскручивать и выводить. Значит, минимальный вывод отсюда, напоминаю, в долларах от 10 центов. Минималка не завышена, друзья. В евроцентах также 10 центов. Ну и в рублях от 5 рублей. Также есть, ну такие еще есть, да, платежки. Также есть криптовалюта. Но тут тоже уже смотрите по минималке. Вот здесь показана сумма. Минимально также в тронах. Вот. Можно выводить. Ну вот то, что хочет. Вот USDT 5 долларов и комиссия 1. Вот как-то так. Я же буду выводить в рублях. Пайер. Кошелек у меня, как при первом разе, я прописывала. Так он у меня остался. И не забываем в настройках прописывать платежный пароль. Значит, сумма здесь сразу она отображается сама и конвертируется уже, естественно, в рублях заказать выплату и нужно ввести пароль подтвердить действие выплата отправлена на ваш кошелек 150 сколько у меня там 8 рублей да было вот они 158 видим, да? Наверное, пройдет мимо почты. Хотя нет. Да, вот видите, пришло письмо от игры. То, что я сделала вывод, и они просто оставить отзыв. Можно оставить отзыв на тростпилот или эм, вот еще отзовик. И тем самым в квестах получить... Бонус. Так как не забываем выполнять квесты. Это я попробую на пилот, если получится выполнить. И что у меня еще здесь? Пайер Платит инстантом. Все шикарно, друзья. Плюс 158 рублей 23.03. 23 года. Мой кошелек. И комментарий. Геймли. Из игры Геймли платит. Так что работайте, зарабатывайте. Абсолютно без вложений. Почему бы и не зарабатывать. Игра шикарная. Я, знаете, как-то не особо в играх как бы и захожу. Но это... Да игра ну что друзья на этом все не забываем еще здесь есть а, транзакции хочу показать это мой четвертый вывод значит дождите не туда вот транзакции сейчас я вам покажу Значит, первая выплата 5 марта у меня было 2 миллиона. Потом 7... Сколько тут у меня было? Вот 7 марта 78 тысяч, что ли, выходит. 2 миллиона выплата 78 тысяч. Потом я пополняла, сделала депозит на 2,5 миллиона вот этих самоцветов потом опять выплата 975 тысяч у меня было и сегодня вот на 2 миллиона опять я сделала вывод в общем все супер пупер здесь вот уровни не забываем тоже у нас идут также даю тут плюшки. И вот 700 монет у меня осталось. Как видим. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.